Друзья, всем привет! Наконец-то я сейчас поеду ремонтировать лобовое стекло. Мне сейчас будут устранять скол. Для тех, кто не в курсе или не смотрел мое видео, то напомню, что мне прилетел щебенка в лобовое стекло, и у меня образовался скол. Страховая меня направила на ремонт. Соответственно, я сейчас приеду в сервис и попробую записать весь этот ремонт на видео для вас, друзья. Так что поехали! Друзья, подъезжаем к сервису. Вот он у нас на московском шоссе в Самаре, называется Ветра «Ветроавтостекло». Так, он работает с 9 часов, поэтому еще придется подождать. Все, стекло мне починили, не удалось заснять саму работу э, ремонта, так как было неудобно, а, мастер стоял возле стекла и если бы я в этот момент снимал то мешал бы ему делать свою работу поэтому какие-то моменты я заснял когда мастер отходил от автомобиля поэтому я сейчас их вставлю в видео вы посмотрите начало и уже конечный результат когда был залит полимер и так как мы видим работа по ремонту стекла уже началась мастер установил и настроил мост для дальнейшей заливки в отверстие полимера Полимер залит. Сверху наклеили скотч специально, чтобы не попала никакая грязь или пыль. И установлена лампа, которая помогает затвердеванию полимера. Так вот работа была проведена. Сейчас я вам постараюсь показать, какой результат стал после ремонта. В общем, снаружи практически не видно. Если приглядываться только под определенным углом, то немножко видно какой-то там узорчик вот этой э, трещины этого скола если смотреть издалека то уже ничего не видно единственное только вот такая царапинка осталась от удара самого камня на ощупь вообще ничего не чувствуется вот так вот скол видно изнутри еле сфокусировалась камера по сути вообще ничего не видно вот только небольшая вот такая вот черточка то есть вот я отдаляю вот так вот, небольшая как царапинка такая осталась. Вот. Результатом я доволен. Мастер Владимир, большое ему спасибо. Так что, друзья, рекомендую. Все, кто живут в Самаре, могут к нему обращаться. К своему делу он подходит хорошо, делает на совесть. Поэтому, друзья, вот такие вот новости для вас. Ну, на этом у меня все. Всем удачи на дорогах. Всем пока.